Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь. Это единственный такой канал, дорогие друзья, в своем роде. Так, ну, а мы об обновлениях и новой фишечке. На Galaxy Watch 5 в России, да, уже пришло обновление со вчерашнего или с позавчерашнего дня, начало работать. На Galaxy Watch 5, а на Galaxy Watch 4, не знаю, есть, ну, по-моему, еще нет. Но тоже появится обязательно. Дальше, видите, написано, добавлю новая функция управления камерой. Изменяйте масштаб камеры телефона удаленно, жестами уменьшения увеличения на экране или вращая кольцо. Эта функция поддерживается только на флагманских моделях. Обратите на это внимание, да. Самсунгах именно, начинает от Galaxy S20 и поехали до Galaxy, там, The Fold, там, это так далее, и тому подобное. И вторая фишечка, это добавлена опция диагностики подключения устройства. На Самсунгах есть, это, кстати, классная фишка. Как это делать, вы сейчас увидите. Но хочу сказать, что я попробовал, короче, функцию увеличения, уменьшения на экране, вот, удаленной камеры короче, ничего у меня не вышло. Не знаю, может быть, еще не обновилось само приложение в часах или как, но у меня эта функция, короче, не работает. Я ее вот так и сяк, и так и сяк пробовал, короче, и бизелем, да, вот этим пробовал, короче, ничего не получается. Если я что-то делаю не так, возможно, я просто еще не догнал, а вы уже знаете, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, если что. Ну и вторая фишечка, которая доступна, это диагностика. Кстати, помимо диагностики, я вам еще хочу показать, меня очень сильно порадовала э, зарядочка, как держит час, стал лучше держать однозначно. Я очень много переустанавливаю, устанавливаю на часы всяких приложений и тому подобное, и достаточно лучше сейчас стал работать. Вот смотрите, у меня используем 2 часа 56 минут. Это не считая того, что я сегодня уже с этими часами поделал всяких-всяких вещей. И у меня, посмотрите, осталось все 61%. До этого у меня уже я часы заряжал пару раз. Телеграмм, видите, у меня стоит. Э, ВК у меня стоит, короче. И тем не менее, вот с этим он у меня еще нормально как бы и живет. И смотрите, здесь написано у нас диагностика. Диагностику можно не только отсюда запустить. Можно запустить и э, с Мемберс. «Мемберс» мы сейчас найдем приложение, да, Members, вот оно, приложение такое есть у нас, запустили его, и отсюда эту диагностику также можно э, сделать, дорогие друзья, вот она, видите, диагностику нажали, пожалуйста, здесь диагностика телефона. Э, мы же с вами можем, вот, кстати, официальное ПО здесь можно проверить, повтор у нас все нормально, короче, он говорит, да, работает официально, все хорошо. Так, не сейчас, мы с вами выходим отсюда. И здесь вот диагностика подключено устройство установить. Ну, это приложение должно встать сначала на наши с вами часики. Сейчас оно встанет, это произойдет, надеюсь, быстро. Так, включите устройство, чтобы быстрее установить. Ага, ну давайте Wi-Fi включим, почему бы и нет? Пусть у нас все быстрее установится. Все сейчас ожидаем и поедем дальше. Сейчас установится Members на наш с вами часики и мы пойдем дальше. Все вот эти, кстати, приложения, ВК, вот этот читалочки, TV Light, потом с эти, как их они называются, скажите мне, пожалуйста, Музонта, который рингтоны ие мои блин. WhatsApp и все, все, все, все, все, все, все, все у нас есть. Начать говорит. Подключение к устройству. Смотрим, что у нас будет сейчас происходить. Подключается к устройству, говорит. Ожидаем. Наверное, еще не встало приложение. Ага, говорит, подключено и Повторите попытку. Но все у нас включено. Все, вот, смотрите, появилось у нас. Здесь что у нас, фишечки какие появились, дорогие друзья. Само Members оно не встает здесь, не появляется. Оно там, видать, в системе встает. Первое, это состояние аккумулятора. Классная вещь. Нажимаем, смотрим. Проверочка. Здесь на часах также это все идет. Все нормально работает. Емкость 590 мАч. Стандартно связаться там по вопросам, если есть. Следующее. Состояние перезагрузки, но это мы потом в последнюю очередь проверим официальное ПО. Здесь тоже все запускается сразу. Так, официальное ПО работает нормально, говорит. Хорошо, поехали дальше. Дальше поехали. Видите, все, что мы проверяем. Галочки остаются. Проверка обновлений. Готово, работает нормально. Приложение там последняя версия по стоп, последняя версия короче дальше датчики поехали здесь тоже запускается сразу и проверяет датчики я еще я первый раз сам делаю вот серьезно говорю я еще даже не смотрел как это работает все дело ожидаем проверка датчики так датчики акселерометр работает нормально датчик давления работает нормально гироскоп работает нормально магнитный датчик работает нормально датчик освещенности работает нормально а, повтор нам не надо, поехали дальше. Хотя давайте, чтобы галочка осталась, а то я как-то неправильно нажал. Дождемся, чтобы у нас, как говорится, это все было путем. Все работает, все нормально. Галочка у нас есть. Wi-Fi. Разрешить. При использовании приложения. Все идет проверочка Wi-Fi работает нормально точность геоданных здесь нажимаем начать и смотрим все точность геоданных работает нормально так сенсорный экран вот тест Выполнить тест, глянь на экран, Так, а вот еще же у нас, вот так вот, короче на пиксели все отлично вообще работает нормально, следующие кнопочки проверяем, да, мы с кнопочки, хоп, есть, кнопочки проверили, кнопочки проверили, может ничего чего нажал. Необходимо, говорит, выполнить действие. Наверное, не так нажал я. Давайте еще раз проверим. Кнопочки. Нажмите кнопку назад. Ага, назад надо сперва нажать. Видите, здесь показывает. Вот, хопс, нажал. Теперь верхнюю нажал. Все, кнопка домой, работает нормально. Классная тема, хочу сказать. Динамик. Все, необходимо выполнить действие. Давай повторим, чтобы пусть уж... Вы слышите звук? Конечно, слышим. Все, говорит, работает нормально. Значит, да, поехали дальше. Вибрация. Вибрация. Вибрация у них, ой-ой-ой, огонь просто, да, чувствуем мы вибрацию, все нормально. Вибрация. готова, вибрация работает, все нормально, поехали дальше. Микрофон. Интересно, как будет микрофон проверять. При использовании запись. Запись, запись для канала SmartWatch. Все, конечно, мы слышим, все нормально, поехали. А, ну и все. А вот беспроводное зарядное устройство. Потом отслеживание запястья. Давайте мы с вами сделаем это дело сейчас. Проверка. Что нам надо сделать? Работает нормально. Уведомления. Ну настроечки там все дела. И последнее. Я просто зарядочку не хочу врубать. Я думаю, что то же самое здесь будет. У нас все нормально. Настройки. Не беспокоить. Звуки. Муки там все дела. Уведомления. Все отлично. Все работает. Выходим. Что у нас тут еще-то надо сделать? Все, наверное. А, не беспокоить надо нажать. Вот оно чего. Все, я выполнил он у меня в принципе включен но у меня работает как-то это еще здесь должно показаться ну и потом беспроводное зарядное устройство как видите надо просто на зарядочку поставить покажет и у все из состояния перезагрузки нажали Состояние перезагрузки. Последнее. Все работает нормально. Все грузится, все работает. Вот такая вот фишечка. Если вы смотрите, пожалуйста, меня поправьте, если я что-то сделал с удаленным управлением камерой не так. Пожалуйста. Вы были на канале SmartWatch. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь. Пока.